Здравствуйте, мадам. Здравствуйте. Это маленькая тьма тут. Что? Можешь, пожалуйста, зажечь кендле? Что она вообще в вахе? Хотя я тоже тут мышкой управлять не так что легко. А, так, как это работает? Я взял опять ложку. На ешь. Ешь... Бакал, иди нахрен э, Так надо О, Можешь поундзесом зе вин, Налить вина, да, конечно Такой прелестной даме, налью сейчас вина сейчас. щас, щас, щас, щас. Э, Можешь съесть э, фит забрать То ли съесть три мясных шарика Это Без проблем вообще, смотри Сейчас вилку беру Козьи какашки покатились Это так и задумано в ресторане Блин, нафиг мне эта козья какашка На, будешь так есть На Ой. Ешь. Опа, съела. Так, тихонечко. Это хирургическая операция. Ешь. Что тебе не понравилось? Ням, сразу ты... Что тебе не нравится? Девушка, вы, по-моему, зажрались, нет? На, соль, ешь. Жри соль. Тебя накормлю ей. Что, не нравится? На, вот. Вы точно уверены, что вы не хотите со мной стрелять? Эй, гладко перерезал. Мне кажется, что ты трансформер. Извини тогда. Что-то происходит, гравитация. Если ты тварь не съешь эти шарики, я тебя этой вилкой зарублю нафиг. Я, я тебе говорил, я тебя предупреждал. Ты помнишь? Я говорил, что зарублю тебя вилка. Все, давай. Это я уже налов а да? Союз заходит на орбиту, что происходит? Не могу зайти на орбиту, Мешает, мешает космическое тело. Захожу на орбиту, захожу на орбиту, принимайте. Я ее убью, я ее убью, я ее убью, все, я сказал, я ее убью. Умри, голову, глотку перерезал, все, о, на. <свес> на, на, на, так ешь. На, не хочешь. <свес> так не хочешь? Не? Хочешь, не хочешь? На. Тихо-нько-тихонько, тихонько. Тихо. Тихонько, тихонько. <свес> тихонько. Все, я понял, я понял, я понял. На, ешь руками. <свес> Пойдет тебя такое? Пойдет? Стой, подожди. Пойдет нет, она не хочет. Она не хочет э, слишком много всего брать в рот. Почему? В нынешней ситуации девушки охренели вообще. Я не говорю за всех, я говорю за исключительно этот индивид. Этот индивид девушки охренел полностью. Ей не устраивает полностью все. Почему я должен именно ее добиваться? Почему я не могу сказать, пошла ты ко всем чертям? Все, полю волосы нафиг. Все, сгори. Ведьма сожглась. Возьмись, пожалуйста, вот, спасибо, две уже... Она не захотела, она не захотела, она мразь, мразь. Давай, давай, по одному. Убейте меня, пожалуйста. Очень на ад похоже. Если у тебя что-то не получается, оно просто перезапускается. И ты должен делать все сначала, чтобы у тебя получилось. Но у тебя не получается опять. И ты должен делать это заново. Опять. Покушай, пожалуйста. Нет, вот тут, тут, я бессилен. Я человек вообще по жизни сильный, но тут я все. На этом мои полномочия все.